Привет всем! Это короткий гайд Нами, который ты можешь посмотреть во время пик фазы. Нами очень мощно саппорт на все руки, который легко может сбивать с ног противников, пополнять запасы здоровья, а также обеспечивать контрольной толпой. Нами очень сильно на линии из-за того, что дает много бурса своему адакере. Нами не очень подвижна и будущий тонким чемпионом, ее легко убить. Тебе нужно быть осторожным в позиционировании, хотя ты очень полезен, но тебя очень легко убить. Давайте посмотрим на руны. Многие сейчас берут казнь электричеством, но призыв пушинки имеет более высокий процент побед и более выгодный во время игр. После призыва берем поток маны, превосходство и ожог. Вторая ветка вдохновения. Берем печеньки и космические знания для снижения кд. Первым берем W, это наше исцеление и харас, потом Ешку, а затем Q, ульта в вне очереди. Выбираем предметы из мифических, берем имперский мандат, пассивный урон очень легко активизируется способность способностями и обеспечивает дополнительный урон для союзников. Из предметов для саппортов берем клинок похитителя, который даст тверды. После этого, если у противников есть хиляющие чемпионы, как Сона или Сарака, берем химтековый разделитель. Плавящая отличный вариант, если у вас есть в команде много декери, либо гиперкерри, как мастер И или когмау. Посох водного потока чем-то похож на кодиницу и если у вас есть сильная афа стоит взять ее. Для утилити саппортов очень хорошо подходит исцеление, которое усилит лечение и даст исцеление по области во время командных боев. Благословение Макаэля – безопасный выбор против чемпионов с серьезным контролем. Так вы сможете сохранить жизнь ады керри и снять контроль. Есть еще несколько ситуационных предметов. Если те постоянно в фокусе это убивают, есть смысл взять песочные часы которые помогут тебе выжить. Пожиратель душ подойдет, если ты сноуборишься, много участвуешь в убийстве и хочешь получить больше АП, то можно взять и его. Давайте посмотрим на некоторые матчапы и более легкие линии. Ты должен использовать W чтобы испортить противнику игру на боте, сохраняя при этом вас и своего декери в тонусе и здоровыми. Не забывайте оказывать давление, если у вас есть рендж. Старайтесь всегда наказывать пузырями за пропущенными ими умениями. После шестого уровня ты можешь в одиночку блокировать своих противников, что приведет к легким убийствам. При более сложном матчапе тебе нужно играть более осторожно и использовать W, чтобы сохранить себя и здоровье от декеры. Используя свой Q, если враг слишком близко заходит к вам. При получении шестого уровня ты можешь изменять ход игры. Отрезать врагов, чтобы безопасить себя и союзников. Твои кью и ульта потрясающе справляются с вражескими гангами, а также ты можешь сам создать свой удачный ганг или засаду с союзниками. Когда дело доходит до синергии, нами очень хорошо сочетается с чемпионами, которые легко смогут использовать ее ешку в разменах. Люцан очевидный выбор, так как он способен наносить быстрый урон, а в сочетании с нами ешкой это приводит к взрывному урону. Нами имеет сильное усиление союзника, поэтому она хорошо сочетается с гиперкеррием. На элайн фазе ты должен харасить противника W и делать это так, чтобы лечить себя или союзника при этом. Ешка одна из лучших способностей в начале игры для тренника на боте, особенно с таким чемпионом как Люцан, обязательно играя с ним агрессивно на таких ранних стадиях. Не забывай часто использовать умения на втором и третьем уровне, поскольку это позволит доминировать на линии. Когда ты получишь шестой уровень и получишь свой максимум, это даст очень много преимуществ на линии, не забывай использовать их со своей ультой, чтобы взять их в контроль и получить пару убийств. Однако в командных боях вы должны находиться со своей тимой, это позволит хилять их и поддерживать здоровье во время боев. Используй свою Ешку на своем адекере как можно больше и бросай пузыри и лечи каждый раз как сможешь. Обязательно заварди основные цели на карте, но делай это осторожно, так как тебя легко убить без союзников. Твое лечение и контроль очень сильное преимущество, но самое главное это сохранить себе жизнь, чтобы быть полезным в середине и в конце игры. Ваша ульта – это невероятное умение, которое может начать атаку, либо отрезать врагов, может сбить ульту или закрыть врагов в узком месте. Также она хорошо работает с вашей Q и может объединить их для тонны контроля, используя с умом, чтобы повернуть эти командные бои в пользу своей тимы. Давай закончим видео пару советами. Ты можешь использовать свою Q под ультой, пока враг сбит с ног, но это не только улучшит время контроля, но и облегчит попадание Q. Это же работает и наоборот. Ты можешь использовать свою Ешку, пока заклинание или автоатака фактически находится в полете, что затем нанесет урон и замедлит цель. Используй это, чтобы застать врага врасплох при трейдинге и убийстве. Помни, что W будет прыгать три раза, через чрезуясь между целями. Используй это на себя или на союзники первым, чтобы полечиться. А если нанести урон, то первым на врага. На этом все. Я надеюсь, этот гайд был полезен. До новых встреч.